Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Живниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами разбираем э, схему появления тревожного расстройства, ну или то есть как возникает тревожное расстройство. Я решил сегодня использовать именно Map, чтобы вы увидели наглядно, как это все происходит. Мы пойдем по шагам формирования, потому что многие считают, что проблемы у них уникальная, но сегодня вы увидите, что это не так, что у всех она возникает одинаково, потому что страх, как эмоция возникает у всех одинаково, соответственно, и возникновение тревожного расстройства это поэтапный процесс одинаковый. Изначально у вас есть специфика восприятия, это то, что возникает у вас в результате научения еще с детства. В большинстве случаев, из-за тревожных родителей, эмоциональных родителей, каких-то стрессов в детстве, формируется специфика восприятия, это черно-белое мышление, когда вы все пытаетесь оценивать на хорошо-плохо, правильно-неправильно, в будущем видите варианты, либо хороший, либо плохой, я очень много раз об этом говорил, и вот эта специфика восприятия, она приводит к тому, что у вас накапливаются тревожные события, и, соответственно, происходит постепенный процесс повышения тревожности. Многие, кстати, даже не замечают этот процесс, считают, что они сами по себе такие люди, мнительные, эмоциональные, или у них характер такой. На самом деле нет. Просто у вас постепенно накапливаются ситуации, которые вы воспринимаете как опасные. Просто на каком-то этапе это никак не влияет на вашу жизнь существенным образом. Поэтому это происходит достаточно у вас незаметно. То есть вы можете годами повышать тревожность, так как это происходит постепенно вы можете это не замечать на следующем этапе у вас происходит появление симптомов страха в теле то есть у вас уже появляются симптомы да? вот. а, давайте приближу значит сначала у нас повышение тревожности на фоне повышения тревожности у вас появляются уже симптомы страха в теле, это сердцебиение, головокружение, напряжение, пересыхание во рту, сдавленность в голове, слабость в ногах, дереализация, потливость, то есть скачки давления. Все это симптомы страха в теле, которые на фоне повышения тревожности становятся более отчетливыми, более яркими, более явными, начинают чаще возникать и так далее. Следующий этап – это уже на фоне того, что появились симптомы в теле, обычно это из-за нервного напряжения, у вас появляются проблемы со сном, из-за дискомфорта в животе появляются проблемы с аппетитом, ну а из-за эмоционального эмоциональных реакций, то есть вы постоянно эмоционально реагируете, а сердцебиение у вас постоянно учащенное или часто учащенное, это приводит к утомляемости, ведь человек не меняет свой образ жизни, то есть он как кушал, так и кушает, а при этом расходуют энергии гораздо больше за счет негативных эмоций, постоянных переживаний, плюс физически постоянно у вас как бы, происходит небольшой выброс адреналина, что ускоряет ваше сердцебиение, что приводит к тому, что вы как бы все время не ходите спокойным шагом, а как бы бегаете, да? вот, и поэтому утомляетесь гораздо быстрее. И вот у нас происходит такой поэтапный процесс. Следующий этап это то, что на фоне стресса какого-то, обычно это такая совокупность факторов, то есть вы плохо поспали, у вас случился сильный стресс, и на фоне этого у вас произошел выброс адреналина уже гораздо более сильный, чем раньше. То есть мы говорим, что вот они, симптомы в теле, потом э, проблемы со сном, аппетитом, утомляемость. Но ну, это вот не, не всегда так может без этого даже быть. Но потом на фоне э, стресса у вас происходит сильная симптоматика в теле. То есть вот сильные симптомы возникли, и в этот момент ваша изначально вот эта специфика восприятия да, она приводит к тому, что у вас э, сами симптомы вы начали воспринимать как опасные. То есть если раньше вы воспринимали внешние события, то тут вы среагировали на сами возникшие симптомы страха. Что сделают симптомы страха, если вы их испугаетесь? Они усилятся. И это происходит практически молниеносно, мгновенно. Вы как бы создаете такой каскад. Я реагирую страхом на симптомы, а от страха симптомы усиливаются. И хоп, я дохожу до пикового состояния, до моего максимума. Там выброса адреналина, который формирует максимальное симптоматичное состояние. Но сама паническая атака это не приступ, как многие считают. Это процесс нарастания страха, когда человек боится своих же симптомов страха за последствия. Последствий несколько, но мы сейчас о них говорить не будем. Вы можете увидеть информацию в других видео. Следующим этапом, после того, как случилась первая паническая атака, добавляются тревожность, связанная с панической атакой. Да? То есть раньше у вас уровень тревожности, допустим, до того, как случилась первая паническая атака, был 60 баллов. После того, как случилась паническая атака, он уже сразу автоматически 80. За счет чего? За счет того, что появляется страх за то, что паническая атака произойдет снова. Произойдет снова здесь... Там, сям, то есть вы начинаете воспринимать многие ситуации в жизни, которые были для вас совершенно обычными, как опасные с точки зрения появления панической атаки. Это приводит просто к тому, что количество тревожных событий в вашей жизни автоматически увеличивается, что повышает ваш уровень тревожности. Поэтому здесь, на этом этапе, тревожное расстройство обостряется. Ну и добавляются в конечном итоге периодические панические атаки. То есть, вот на данный момент, а когда вы уже начинаете бояться, что панические атаки повторяются, у вас уже достаточно сильная тревожность, симптомы от этого возникают достаточно сильно. Тут же воспринимаете эти симптомы как опасные, возникает паническая атака. И вот таким образом вы переходите в периодические панические атаки. То есть, у вас есть первое, что постоянная симптоматика. Да, давайте пройдемся. Что у вас на конечном этапе есть? Значит, симптоматика, постоянные симптомы. Потом проблемы со сном аппетитом у вас это есть. Дальше периодические панические атаки. Вот это все и есть тревожное расстройство. То есть периодические панические атаки, проблемы со сном аппетитом, появление симптоматики из тела, повышенная тревожность. Вот все это, четыре вот этих компонента, это и есть тревожное расстройство с паническими атаками. Давайте еще раз. Значит, Как это все происходит? Как оно... Вот вы жили, жили себе со спецификой восприятия, которая приводит к накоплению тревожных событий, и вследствие этого ваша тревожность постепенно повышалась. Она повысилась. Дальше, после того, как повысилась тревожность, у вас появляются симптомы в теле. Это симптомы страха в теле, которые периодически возникают у вас постоянно в каких-то ситуациях, либо когда тревожитесь, либо на фоновом режиме. Потом у вас на фоне этого, на фоне симптомов, там, нервного напряжения, дискомфорта в животе, возникают уже проблемы со сном, аппетитом, утомляемостью. Потом возникает на фоне стресса первая паническая атака. Это добавляет вам тревожности, связанной с самой панической атакой. И потом добавляет еще периодических панических атак дополнительных, потому что вы начинаете бояться, что они случатся. Страх провоцирует симптомы, и, собственно, вы реагируете на симптомы и случаются панические атаки вот таким образом возникает эта проблема надеюсь теперь для вас будет понятно что так же как у остальных так же как и у вас эта проблема возникла и здесь в чем основной ключевой момент много говорить сегодня об этом не будем но мы с вами проговорим что ключевым моментом здесь является вот это то есть вот этот момент повышения тревожности он, видите, он как бы самое начало всей цепочки длинной. Да? Если мы хотим всю эту цепочку убрать, то есть мы, мы вот, допустим, говорим, что мы хотим избавиться от панических атак, нам нужно правильно воспринимать симптомы, тогда панических атак не будет. Если мы разберем ситуации, связанные с тревожностью за панические атаки, этого не будет. Дальше, ну, эта паническая атака на фоне стресса, она происходит единожды. Проблемы с сосном аппетитом и утомляемостью связаны с вашей тревожностью и симптомами. Симптомы связаны с тревожностью, ваша тревожность связана с спецификой восприятия. То есть наша задача работать над спецификой восприятия, чтобы снижать вашу повышенную тревожность. И вот таким образом вы убираете все это тревожное расстройство просто вот по кусочкам. Если остались вопросы, еще пишите их в комментариях, я обязательно сниму следующее видео на эти темы. Спасибо за внимание, друзья. Всем пока.